После стрельбы по вертолету экипажи вновь преодолевают все препятствия и на третьем круге выходят на площадку загрузки боеприпасов третьей огневой задачи. Экипаж загружает 15 патронов для спаренного пулемета, 5 из которых с трассирующими пулями. После доклада экипажа о готовности к стрельбе поднимается мишень номер 9, ручной противотанковый гранатомет. Наводчик ведет наблюдение и, обнаружив цель, поражает ее. Доложив о завершении выполнения боевой стрельбы и о том, что оружие разряжено, экипаж преодолевает препятствия, завершает третий круг и финиширует. Добрый, добрый день, дорогие уважаемые зрители, телезрители, гости полигона Алабина. 24 августа 2021 года продолжается индивидуальная гонка. Одного из самых зрелищных и ярких конкурсов седьмых армейских международных игр. И сегодня сойдутся экипажи от Казахстана, Азербайджана, Беларуси и Сербии. С вами комментатор танкового биатлона Николай Федоров. Ну что ж, все готово для начала. Очень сильные команды в этом заезде встречаются, мы помним, выступления каждой команды в прошлом. Позапрошлом году, действительно, заезд обещает быть очень ярким. Надеемся на огромное количество пораженных мишеней, минимальное количество нарушений порядка преодоления препятствий, ну и, конечно же, высоких результатов по финишированию. Итак, судьи в этом заезде. От Сербии полковник Рады Адамович. От Белоруссии генерал-майор Андрей Некрашевич. От Азербайджана полковник Сакит Вердиев, И от Казахстана генерал-лейтенант Амир Халиков. Я представляю экипажи, участвующие в этом заезде. На правом фланге первая огневая дорожка. Танк зеленого цвета. Республика Казахстан. Командир танка капитан Абдул-Каким Дюсенов. Наводчик-оператор, сержант третьего класса Сунгат Садуакасов. Механик-водитель, старший сержант Думан Байжанов, Казахстан. Вторая огневая дорожка. Танк синего света. Республика Азербайджанская республика. Командир танка, прапорщик Гюльмамет Гахраманов. Наводчик-оператор, прапорщик Мустафа Мехеддинов. И механик-водитель, старший прапорщик Умар Амаров. Азербайджан, синий танк. На третьей огневой дорожке, танк желтого цвета, Республика Беларусь. Командир танка, старший сержант Александр Лобото. Наводчик-оператор, рядовой Евгений Грейт. Механик-водитель, старший сержант Артем Луганенок. И на левом фланге танк красного цвета. Республика Сербия. Командир танка. Старший лейтенант Душан Синодинович. Наводчик-оператор. Младший сержант. Миадрак Шеклер. Механик-водитель. Младший сержант Милош Янкович. Сербия. Танк красного цвета. Звучит горн на полигоне Алабина. Итак, получена команда для экипажей занять штатные места в танках в танках Т-72Б3. В этом заезде все участники э, выступают на танках российского производства. В целом все команды и участвуют на танках Т-72Б3, за исключением команды Китайской Народной Республики, которая традиционно привозит свой тип 96 б Это э, аналог Т-72 со схожими техническими характеристиками. Но ну, разница в том, что на т 72 б 3 э, Мощность двигателя 840 лошадиных сил, китайская сборная заявляет 1000 лошадиных сил. Старт в индивидуальной гонке, не одновременные справа налево. Первыми будет стартовать танк зеленого цвета, сборная Казахстана. Итак, идет инструктаж, крайние слова перед началом заезда. Главный судья соревнований дает лично. Ставит задачу и дает лично команду на начало движения по трассе конкурса. Позади уже не один заезд, друзья мои. Третий день танкового биатлона. Сегодня поддерживают экипажи команды главнокомандующие сухопутными войсками генерал армии Олег Леонидович Сулюков. Ну и, конечно же, все зрители, все телезрители телеканала «Звезда», я уверен, поддержат сегодня команды, передавая свои эмоции, яркие эмоции, тепло своих сердец. Участникам этого заезда. Итак, докладывают сейчас на вышке судьи, тренеры, главному суде соревнований генерал-майору Александру Глазкову о готовности начать заезд. Казахская армия, вы видите, на танке написали представители Казахстана. Ну что ж, это давняя традиция. Все экипажи наносят своеобразную, так сказать, метку, имеющую отношение к своему государству, к своей стране. Итак, друзья мои, старт, индивидуальная гонка. Сборная Казахстана на трассе конкурса. Впереди первое препятствие. Внимательно и осторожно нужно его пройти. Сейчас механик-водитель осторожно ведет боевую машину, лавируя между ограничительными столбами. Змейка. Змейка, ну что ж, не очень-то, казалось бы, и сложное препятствие. Пока на данный момент не было ошибок еще ни разу. Но, тем не менее, не будем забегать вперед. Бывали случаи, когда все уже были зацеплены ограничительные столбы. Если экипаж допускает нарушение порядка преодоления любого из препятствий, то он направляется на площадку штрафного времени. Пит-стоп, как мы его называем, в ходе которого придется выполнить контрольный осмотр машины. Это норматив, как раз-таки наказание за, поря... за нарушение порядка преодоления препятствия. Останавливается экипаж боевой машины, глушит двигатель, выбирается из танка все. Три члена экипажа обозначают построение и начинает загружать три артиллерийских выстрела. Это первый дивизион, друзья, поэтому в первом дивизионе в соответствии с правилами, изменениями правил, еще внесенными в прошлом году, Экипажам предоставляется три основных боеприпаса и три дополнительных. В случае не поражения любого количества из мишеней, ну и мишеней до трех, я напомню, экипажу придется использовать дополнительные боеприпасы. Не поразили одну мишень, берите еще один боеприпас. Не поразили две, два боеприпаса, ну и так далее. И уже после использования дополнительных боеприпасов, если остались непораженные мишени, то тогда... Экипаж и отправится на штрафные круги. Но будем надеяться, что сегодня этого не произойдет. Мы желаем всем командам показать высочайший результат. Особенно введении боевой стрельбы. Особенно в выполнении огневых задач. Итак, первая мишень в поле. 1600 метров. Мишень номер 12 в соответствии с курсом стрельб. Имитирует она танк противника. Наводчик-оператор ведет самостоятельно поиск цели. как только обнаружит ее самостоятельно, открывает огонь. Это сержант третьего класса Сунгат Садуакасов. 26 лет, не первый год участвует в танковом биатлоне. Знает мишени, знает цели. Но очень собрано. Очень собрано и осторожно. Не спешит сейчас. Выстрел. Есть цель. центр цели попадает. Снаряд. Хорошо, радуется сейчас. Мы видим, конечно же, за свою команду руководитель команды Казахстана. Вторая мишень в поле. 1700 метров. Внимание. Итак, еще один выстрел. Итак, друзья, в повторе мы обязательно посмотрим. Главный судья здесь а, с вышки наблюдал поражение. Но сейчас а, отображение камер, быть может, не позволило. В самый низ мишени мы посмотрим в повторе еще раз. Результат второго выстрела. А пока третий выстрел, третья мишень, пока штрафных боеприпасов не заработала. Команда. Судейская вышка, вся судейская коллегия наблюдает, конечно же, в бинокле и визуально осматривает мишени. Плюс ко всему, после каждого заезда в обязательном порядке это условия проведения конкурса. Весь состав судейской комиссии выдвигается к осмотру мишени. Осматривает каждую мишень на предмет ее поражения. Выстрел. Третий. Есть цель. Блестящая работа. Ну что ж, казахская сборная продолжит движение по трассе конкурса. Без штрафных кругов, пока без... Дополнительных боеприпасов и самое время стартовать экипажу Азербайджана, друзья. Повтор, давайте пока посмотрим. Это второй, это второй выстрел, да, друзья мои. Есть поражение цели, вторая мишень тоже поражена, никаких сомнений в этом больше нет. Танк зеленого цвета, сборная Казахстана уже подходит к следующему препятствию. Препятствие, которое переехало, это участок минозерном заграждении. А вот азербайджанская команда прошла змейку без нарушений. Белый флаг поднял полевой арбитр. У каждого препятствия размещаются полевые арбитры, которые поднимают соответствующий флаг. О результате преодоления экипажем данного препятствия. Белый флаг. Не было нарушений. Красный флаг. Нарушение было. Мы попросим повтор, попросим повтор преодоления «Змейки» экипажам Азербайджана. Было нарушение, сейчас подсказывает судейская коллегия. А если было нарушение, то придется зайти на пит-стоп. Так, загрузка боеприпасов пока азербайджанской сборной. Также не впервые участвует команда. Напомню, команда Азербайджана в прошлом году очень хорошо выступила в танковом биатлоне. И заняла четвертое место. Прошли в финал, ну блестящая работа. Мы знаем, что вот повтор, друзья мои. Давайте посмотрим, внимание. Да, друзья, при выходе, при выходе из препятствия. Зацепил такие. один ограничительный стол, Экипаж, механик, водитель немного не рассчитал. И, Что готовы, Ирины. Так, Синий докладывает о готовности к ведению огня. Мишень в поле, 1600 метров. Внимание. Итак, выстрел. Итак, внимание, сейчас появится вторая мишень. Но пока сложно сказать, по всей видимости, не недолет, друзья. По всей видимости, недолет. Обязательно в повторе мы посмотрим. Вторая мишень в поле 1700 метров. В это время мимо Кургана Славы проносится экипаж Казахстана. Выстрел. Но нет пока попадания. И третья мишень. И, внимание, третья мишень в поле. И вот, друзья мои, есть третья мишень, четкое попадание. Я прошу в повторе показать всю боевую стрельбу. Обязательно нужно повторить и посмотреть, проверить. Пока назначает один дополнительный снаряд главный судья соревнований. Одна мишень не засчитана. Первая. Первая мишень на 1600 метров. Итак. Внимание на экраны. Повтор. Первый выстрел. Да, Брусвер. Ниже цели. Не долетает. Сейчас внимание, вторая мишень. С другого ракурса. С другого ракурса посмотрим сейчас, друзья, внимание. Да, есть, мишень была поражена. Действительно, вторая мишень поражена, поэтому один дополнительные, один дополнительный боеприпас назначили. Так, боеприпас загружен. По готовности откроет огонь. Наводчик-оператор азербайджанской сборной. Танк синего цвета. На 1600. Мишень в поле. Мы наблюдаем. Мишень. Выстрел. и цель. Цель, молодцы. Молодцы. Справляются такие со всеми тремя мишенями. Ну что ж, пусть с одним дополнительным боеприпасом. Можно продолжать движение по трассе конкурса без штрафных кругов. А в это время команда Республики Беларусь выступает в этом году на танке желтого цвета. Самый молодой экипаж выступает у команды первым. А, впервые в танковом биатлоне. Командир танка, старший сержант Александр Лопато, наводчик-оператор, курсант военной академии Республики Беларусь. Курсант четвертого курса Евгений Грейтс. Ну и, что характерно, сейчас отпуск у курсанта, и вот таким образом он решил провести отпуск здесь, на танковом биатлоне. Ну что ж, прекрасное время проведения отпуска на российской земле, здесь, в Подмосковье, прекрасный воздух, да и, как говорится, есть чем заняться. Показать высочайшие результаты, отстоять честь своей академии, ну и, конечно же, Республики Беларусь. Загрузка боеприпасов завершена. Можно продолжать движение. По докладу командира танка разрешает начать движение командир, э, главный судья соревнований. Три мишени, три дополнительных боеприпаса всегда лежат на готове, если вдруг будут не, не попадания. Ну, будем надеяться, этого не случится. Итак, мишень в поле останавливается. Белорусский экипаж, наводчик-оператор... Ведет поиск цели Евгений Грейд, напоминая курсант военной академии. В это же время на левом фланге зеленая мишень поднимается. Номер 25 вертолет, ее поражает казахская сборная. Выстрел, есть цель. Первая мишень поражена номер 12 у белорусской сборной. Зеленый в это время казах. Казахстанский командир танка докладывает о том, что разряжен зенитный пилемет Корт. Есть поражение цели. Можно продолжать движение. Очень хороший результат показывает нам сегодня Казахстан. Второй выстрел. Есть цель. Очень четко. В одном направлении сейчас ведется трибуна наводчик оператор Итак, третья мишень в поле. Мишень в поле, мишень в поле. 1800 метров. Ведет поезд цели. Мы видим, как вращает немного башни. И наводчик-оператор Т-72Б3, друзья мои. Белорусская сборная традиционно также приезжает, привозит с собой танки, стоящие на вооружении, закупленные у Российской Федерации. Но, тем не менее, уже свои. Ну что-то какая-то проблема у наводчика-оператора. Не удается сейчас... Найти цель, по всей видимости, продолжает вращать башни. Цель стоит, видна прекрасно, даже невооруженным взглядом судейской вышки. Мимо на Славы пронесся танк азербайджанской команды. 7 минут 48 секунд отстает на 1 минуту 11 секунд от Казахстана по результатам завершения преодоления первого круга индивидуальный гонки. Задержка. Задержка есть. В чем причина? Узнаем. Узнаем мы, я думаю, немного позже, но тем не менее выстрела нет. Ну и вот он долгожданный выстрел. Нет! Стой, стой, стой, стой, стой! Вперед, вперед, вперед! Итак, в это же время стартует команда Республики Сербия. Повтор, друзья. Внимание, повтор. Друзья мои, ну на повторе третий выстрел мы наблюдаем. Попадание было, можно и продолжить движение без штрафного круга. В повторе мы наблюдали с другого ракурса, с другой камеры. Цель была поражена. Итак, Евгений Грейд на экранах, наводчик-оператор Курсант четвертого курса военной академии Республики Беларусь. Ну, браво, молодец. Хорошо отработал. Уверенно немножко заставили понервничать. Но, в первую очередь, по понервничать не из-за результата огневого поражения. Может быть, не очень удачного ракурса. Ну, что ж, для этого у нас есть повтор. Для этого мы можем вновь и вновь посмотреть э, выполнение огневой задачи. Результат огневого поражения. Останавливается сербская команда. Загрузка боеприпасов впереди, три мишени номер 12. Пока очень хорошо идут экипажи. Казахстан — 4 из 5, Азербайджан — 3 из 5, Беларусь — 3 из 5. Ну, казахская сборная поразила все мишени, которые уже появлялись перед экипажем. Это три мишени номер 12 танк и одна мишень номер 25, имитирующая вертолет противника для стрельбы из зенитного пулемета «Корт». Очень сложные действия демонстрирует нам сейчас сербский экипаж. Я напомню, что это одна из самых опытных команд. стране российской команды участвует фактически с первого танкового биатлона. Каждый год прибывает, участвует, показывает хороший результат. Участвует в первом дивизионе. Но, знаете, золотая середина. В финал выйти пока сербской команде не удавалось. Но, тем не менее, всегда очень близко, всегда очень рядом. Шестое, пятое, седьмое место – Посмотрим, что покажет нам этот год. Танк зеленого цвета. Команда Казахстана прошла еще один круг. 14, 30, 14 минут 30 секунд на данный момент останавливается экипаж Республики Сербия. Загрузили боеприпасы, будут вести боевую стрельбу по мишеням, имитирующим танк противника. Самая зрелищная, но и интригующая стрельба в танковом биатлоне. Скорее, после фланговой стрельбы. Фланговая стрельба ожидает нас... В эстафете первый выстрел. Есть цель. Друзья мои, ну и фаер срабатывает на мишени синего света для сборной Азербайджана. Посмотрите, как ярко полыхает и говорит о том, что командир танка азербайджанской команды справился с задачей. Это прапорщик Гюльмамед Гахраманов. Использовал 15 боеприпасов, выделенных для зенитного пулемета. С толком и еще одно попадание. Сербская сборная, вторая мишень поражена. Осталась одна мишень на 1800 метров. Белорусская сборная отстает немного, отстает от Казахстана. 57 секунд. Ох, какой прыжок! Да, потрясло экипаж. Потрясло экипаж, безусловно, держаться там парням придется покрепче. Еще один выстрел и назначает дополнительный артиллерийский выстрел. Назначает один дополнительный снаряд. Использовать придется... Еще один, загружать его и потратить на это драгоценное время. Ну что ж, самое главное теперь попасть и не зайти на штрафной круг. Штрафных круга два, друзья мои. На левом и правом флангах 500 метров дистанция штрафного круга. Ну, около одной минуты в среднем затрачивают времени на преодоление штрафной дистанции. Идет загрузка боеприпаса одного артиллерийского выстрела. Ну Вы знаете, безусловно, решение о внесении этого изменения в прошлом году дополнительных боеприпасов добавила огня, добавила э, как раз-таки самого главного и важного в танковом биатлоне. Превалирование, выполнение огневых задач над скоростью танков. Э, думали, конечно же, думали, решали, как э, выполнить эту задачу. Вот Как раз-таки решение главнокомандующего с роботными войсками, генерал армии Олег Леонидовича Солюкова, в прошлом году и было внесено это изменение, которое зарекомендовало себя действительно как правильное решение. И мы видим, что это показывает все больше и больше нам подготовленность танкистов, подготовленность наводчиков, операторов. Друзья мы в повторе мы наблюдали только, что было нарушение порядка определения препятствия сборной Азербайджана. Придется зайти на... Пит стоп потратит время, пока брод преодолевает. Выходит из брода на одном дыхании. Нельзя останавливаться и скатываться назад. Но справляется с этим препятствием. Пока все экипажи, проблем до сегодняшнего дня еще и не было. Я думаю, и не будет. Использовали дополнительный боеприпас сербские танкисты. Придется зайти на штрафной круг. Не было попадания. 500 метров ждет механика водителя Итак, повтор. Внимание. Недолет. Ох, какой не недолет. Совсем-совсем. Но, быть может... Не стали тратить время, не стали прицеливаться. А просто открыли огонь, так сказать, разрезили. Ну, возможно, и такая тактика была применена, чтобы не, вот не затрачивать время. И так затраченное уже для загрузки боеприпаса. И отправиться на штрафную дистанцию. Сборная Казахстана идет пока на первой строчке в этом заезде. И вот она еще одна мишень. Мишень номер 9. Ручной противотанковый гранатомет. Вновь испытание для наводчика-оператора, друзья. Стрельба ведется из спаренного пулемета. Калибрового 7,62 мм. 15 боеприпасов выделяется. Ну что ж, нужно немного ниже. Ниже вперед, нужно выше брать. Вот она цель. Есть, разбивается в дребезги Добивает ее сейчас наводчик-оператор. Можно продолжать движение. Оружие разряжено, докладывает наводчик-оператор. Вперед, вперед и только вперед. Казахская сборная очень сильная. В этом году подготовилась, безусловно. По первому экипажу можно отметить, что уровень очень высокий. Командир танка Республики Беларусь открывает огонь по мишени номер 25. Зенитый пулемет Корд, предназначенный для стрельбы по воздушным целям. Уничтожает воздушную цель сейчас командир танка белорусской сборной Александр Лопато. 27-летний уроженец города Березовка. Вся Березовка, наверное, сейчас ликует и смотрит в прямом эфире телеканала «Звезда». Выступление белорусской команды, как и вся Республика Беларусь. Ну что ж, прекрасная работа с 2017 года в вооруженных силах Республики Беларусь. Командир танка Александр Лопато во второй раз участвует в танковом биатлоне. Болеет дома за любимого мужа, жена Диана и дочь Злата. Друзья мои, благодаря инфографике и GPS-трекерам, установленным в каждом танке, мы можем с вами в режиме реального времени наблюдать местонахождение всех экипажей на трассе конкурса. Танк красного цвета, сербская сборная продолжает движение по трассе. Первый круг пока у сербской команды. Прошли участок Минозародного заграждения, и вот Брод. И вот он, Брод. Выходят с легкостью из Брода. А скорость небольшая пока. Может быть, и не стоит действительно торопиться. Кика, друзья мои, мы видим, написано Кика. Это имя э -э, жены механика-водителя. Посвящает этот заезд механик-водитель и командир танка своим любимым женам. Я думаю, нам режиссер покажет еще. Также написано на танке и имя жены командира танка. Кристина ее зовут. Более сейчас переживает за своих уже любящие супруги, как и вся съемская резюме. Продолжает движение. Впереди глубокий поворот, препятствие, ограниченный проход, на котором, конечно же, нельзя не зацепить ни одного столбика ограничительного. А их вы видите, как много. И тем более после глубокого поворота механику-водителю порой непросто выровнять машину и пройти через это препятствие. Итак, друзья, но состоялись уже заезды в первом дивизионе. Выступали первые экипажи России, Китая и Узбекистана. Наш экипаж показал 19 минут 34 секунды. Китайская сборная 21 минута 56 секунд, Узбекистан 23 минуты 31 секунда. А у Монголии вчера выступала команда 23 минуты 57 секунд, Вьетнам 24 минуты 58 секунд. Вьетнам действительно очень удивил, улучшил свой результат в сравнении с прошлым годом аж на 10 минут. Но, видимо, далась дополнительная подготовка в дальневосточном высшем общевойском командам училища. Венесуэла 31 минута 55 секунд. И сирийская сборная 39 минут и 35 секунд. Итак, друзья, подходит к финишу. Команда Казахстан. Первый экипаж завершает выступление в индивидуальной гонке. Выходит из противотанкового Руа. Поднимает белый флаг. Полевой арбитр. Нарушений не было. Считанные метры до финиша. Прекрасное выступление. Казахстан сегодня продемонстрировал. Ну что ж, вернемся мы казахскому экипажу финиширующему немного позже, ведь сейчас на экранах уже мишень видна. Мишень номер 9 для сборной Азербайджана. Отсечка по времени. Итак, финиш. Первый экипаж Казахстана выступил в индивидуальной гонке. 22 минуты 12 секунд. 22-12. Пока предварительно можно отметить, что это третий результат по истечению трех дней выступления первого дивизиона. России на первой строчке 19.34, далее Китай 21.56. Ну и вот теперь казахская сборная приветствует сейчас руководитель команды свой экипаж. Ну браво, конечно же браво капитану Абдалкакиму Дюсенову, сержанту третьего класса Сунгату Садуакасову и старшему сержанту Думану Бейжанову. Хорошая работа. Именно тот биатлон, ради которого все вот мы встречаемся, собираемся у экранов телевизоров. Приезжаем на полигон на полигон лабина и болеем за команду участвующие в конкурсе. Сборная Беларуси очень хорошо, уверенно идет. Хорошая скорость. Итак, вот здесь осторожно на прошлом, э, в прошлом круге мы поняли, как не просто. Ох, друзья мои, механик, водитель. Нельзя так рисковать. Нельзя так рисковать. Поосторожнее повнимательнее не нужно. Нельзя допустить травматизма, но и. В условиях такого прыжка могут э, образом, сбиться прицельные приспособления. Но надеемся, что этого не произошло. Продолжаем движение препятствия Гребенка. В прошлом году после препятствия Гребенка экипаж ждал участок минозырном заграждении. Но а в этом году он переехал и теперь находится перед бродом. После выполнения первой огневой задачи сразу же экипаж на него выходит. А пока прямолинейный участок движения. Можно набрать скорость. И далее глубокий поворот. Два косогора и искар. Экипаж из Азербайджана на третьем круге немного остается. вот сейчас как раз-таки, друзья мои, проходят, проходили препятствие, которое э, сменило свою позицию на трассе конкурса. Нарушений не было. Глубокий поворот впереди брод. Внимание, хорошо. Механик-водитель выравнивает машину. Старший прапорщик Умар Аманов. 43 года, друзья мои. 43 года военнослужащему. Они впервые уже участвуют в танковом биатлоне Очень опытные И несмотря на возраст действительно показывает хорошую работу Быструю, слаженную работу действий всего экипажа Но мы видели это в ходе загрузки боеприпасов Как раз таки там нужна сила, нужна скорость Нужна хорошая физическая подготовленность Но все танкисты очень хорошо подготовлены Здесь сомнений конечно же в этом ни в коем случае нет Итак, наводчик закрывает люк, а вот командир танка готовится открыть огонь. Сейчас идет доклад о готовности к ведению огня. Мишень в поле, друзья. 900 метров дальность до цели открывает огонь командир танка. Старший лейтенант Душан Синадинович. Что ж, будет ли попадание... Для, во всей видимости, заканчиваются боеприпасы, друзья. 15 боеприпасов выделяется для ведения боевой стрельбы по мишени номер 25 вертолет. Итак, уточняем у судьи, было ли попадание. Быть может, просто не сработал фаер. Бывали такие случаи. Один штрафной круг, друзья, назначает сербской команде, а здесь на финише азербайджанская сборная ну что ж приветствуем приветствуем гром аплодисментов команду, один спорный вопрос остался по преодолению колейного моста а, будет в повторе показано уже на судейской коллегии и на решение главного судьи нарушение всей судейской коллегии я напомню, то что студия от каждой команды назначен все вопросы будут закрыты после 16 часов Азербайджанская сборная выступила прапорщик э, Гахраманов Гюльмамед, наводчик-оператор, прапорщик Мустафа Мехеддинов и механик-водитель старший прапорщик Умар Амаров. Мишень номер 9 для сборной Республики Беларусь. Дальность до цели 600 метров, 15 боеприпасов. И наводчик-оператор справляется с задачей. Браво! Браво, браво и только браво. Ну что ж, отличная работа. Напомню, курсант четвертого курса в должности наводчика, оператора первого экипажа сборной Республики Беларусь. Самый молодой экипаж. Сегодня перед заездом удалось пообщаться с каждым представителем команды, с судьей каждым. Но вот как раз-таки представитель белорусской сборной говорит, переживаем, очень сильно переживаем, потому что самый молодой наш экипаж. И как он выступит, от этого много будет зависеть, и как выступит второй и третий экипаж. Уступает дорогу, уступает дорогу сейчас экипаж сербской сборной. В соответствии с правилами конкурса, главная дорога все же является основной круг трассы конкурса. А вот штрафной круг, выход со штрафного круга, это как выход с второстепенной дороги. Поэтому обязательно нужно уступить, дор уступить дорогу, не допустить столкновения. И можно продолжать движение уже дальше. Прямолинейный участок движения трассы конкурса. Здесь можно, как говорится, и разогнаться как следует. Показать, на что способен в скоростных характеристиках танк Т-72Б3. Механик-водитель Артем Лагуненок. За рычагами белорусского танка. Ну что ж, на данном этапе пока 68. Была зафиксирована скорость километров в час у белорусского экипажа. Я напомню о том, что... Рекордом является скорость 84 км в час. Это доказал российский экипаж в 2019 году. Командир танка Старшина Михаил Жилин, механик-водитель, старший сержант Иван Асеев. Пока этот результат скорости остается не, по, а, не, не, не, не пораженный. Так сказать, никто не сумел его сделать еще лучше. Ну, посмотрим. Гатлон а, еще. В самом разгаре впереди огромное количество заездов, как индивидуальной гонки, так и эстафеты. Индивидуальная гонка проходит включительно до э, воскресенья. Всю эту неделю, каждый день э, заезды в индивидуальном зачете. Далее по результатам индивидуальной гонки определятся полуфиналисты конкурса «Танковый биатлон». Восемь команд выйдет с первого дивизиона в полуфинал. 31 августа и 1 сентября состоятся э, полуфинальные заезды. Ну а третьего и четвертого финал. Третьего финал второго дивизиона. А 4 сентября золотой финал танкового биатлона первого дивизиона 2021 года. Седьмых армейских международных игр. Препятствия брод Севская сборная продолжает движение по трассе конкурса. Второй круг. Впереди еще выполнение одной огневой задачи. Что ж, пока 22-12 и 22 минуты в 15 секунд у Казахстана и Азербайджана. Очень хорошее время. Посмотрим, что покажет нам Беларусь. Пока 21 минута 50 секунд. Приближается к финишу. Осталось пройти два препятствия. Но, конечно же, мы пожелаем нашим белорусским братьям пройти их без нарушений. Порядка преодоления препятствий. Пусть будет поднят белый флаг и можно будет финишировать. Время 22.05 уже. Ну что ж, немного, немного, немного. Остается времени, удастся ли опередить сборную Казахстана, Азербайджана. Посмотрите, как заносит сейчас танк красного цвета. Сербская сборная спешит, спешит механик-водитель. Пытается нагнать потерянное время. Но нужно быть предельно осторожным и внимательным. Не допустить ошибок и не нарушить порядка определенных препятствий. Тем самым отодвинуть свой результат еще дальше. Пит-стоп это примерно одна минута, друзья. Итак, сейчас можно выжимать, выжимать все, что есть. Двигатели танка Т-72Б3. До финиша считанные метры, друзья. Первый экипаж сборной Республики Беларусь завершает выступление в индивидуальной гонке. Финиш! Итак, 22 минуты 58 секунд. Генерал-майор Андрей Некрашевич приветствует свою команду. Ну что ж, мы видим с вами, что улыбка на лице. Это говорит о том, что довольны результатом. Молодцы ребята, очень хорошо выступили. 5 из 5 мишеней поразили белорусы. 5 из 5 мишеней. Поразили азербайджанцы и также казахские танкисты тоже справились со всеми пятью мишенями. На трассе остался один танк, танк красного цвета, сборная Сербия. Одна огневая задача лишь только впереди, друзья. Т-72П3, совершенственная модификация знаменитой 72-й модели. На вооружении новая боевая машина была принята в 2012 году. Главным отличием от предшественника является повышенная мобильность, более мощная силовая установка, усиленная огневая мощь и модернизированная система заряжания, позволяющая использовать самые современные боеприпасы. А также танк оснащен современными радиопередатчиками, обеспечивающими высококачественную, засекреченную и открытую связь. Ну что ж, друзья, давайте еще раз поприветствуем экипаж Республики Беларусь. Отправляется сейчас в район сосредоточения техники. Это командир танка, старший сержант Александр Лопато, наводчик-оператор рядовой Евгений Грейт, механик-водитель, старший сержант Артем Лагуненок. Итак, у сербской сборной 20 минут уже позади. 20 минут позади, еще одна огневая задача, еще 4 препятствия как минимум. Если обратиться к результатам прошлого года, то серб, команда Сербии, третий экипаж в 2020 году показал лучшее время 24 минуты и 21 секунду. Первый экипаж в прошлом году показал время 27 минут 16 секунд. И второй экипаж 28 минут и 9 секунд. Какое время будет в этом году, узнаем уже совсем скоро. Ну пока э, очень радует команды танкового биатлона в этом году. Многие команды, которые уже выступили, улучшили свои результаты зна э, значительно. Ну, например, Монголия участвовала в 2019 году крайний раз. Э, время было у первого экипажа 24,8 секунд. В этом году 23 минуты 57 секунд. Вьетнам как я и говорил ранее, очень удивил нас в этом году. С 32 минут 20 секунд подняли свой результат на 24 минуты 58 секунд. Также и у сборной Узбекистана результат улучшился порядка на 10 минут с 34 минут до 23 Безусловно, команды время не теряют, экипажи время не теряют. В течение года готовятся к выступлению в танковом биатлоне. Уже в многих странах построены аналогичные трассы, как и здесь, на полигоне Алабина. Ну, элементы трассы, скажем, да, быть может что-то построить не удается, но тем не менее делятся опытом, в том числе и с полигонной командой. И строят трассу, тренируются в течение года приезжают, показывают отличные, прекрасные результаты. Танковый биатлон, друзья, является одним из самых ярких, самых зрелищных конкурсов армейских международных игр. 34 конкурса в этом году. Безусловно, все очень интересны. Все конкурсы очень интересные, но танковый биатлон является отцом армейских международных игр. Впервые в 2013 году по инициативе министра обороны Российской Федерации, героя Российской Федерации, генерала армии Сергей Кужегетовича Шайбун. Проводился здесь, на полигоне Алабина. Хорошо поражает мишень сейчас команда Сербии. Одноводчик-оператор вел боевую стрельбу. Младший сержант Шетлер Миадрак. справился с задачей. Можно продолжать движение по скоростному участку. Ну далее 4 препятствия. Вся надежда сейчас на механика водителя. На экранах Наводчик-оператор Миадрак Шеклер Не первый раз участвует танку в биатлоне Отлично знает трассу, отлично знает мишени Ну и показывает нам хороший результат В отличие от многих команд, российская сборная обновляется каждый год на 100% Все э -э, члены команды впервые участвуют в нашей сборной и попадают они в сборную, друзья, по результатам отбора в течение всего года. Начиная с танкового полка и завершая всеармейскими соревнованиями, проводимыми на полигонах Вооруженных сил Российской Федерации. В этом году всеармейские соревнования проходили на полигоне «Чебаркульские» в Центральном военном округе. Ну и уже по результатам всеармейских состязаний идет отбор в сборную, далее интенсивная подготовка и выступают наши ребята. Завтра, друзья мои, 25 августа состоится выступление вторых экипажей. Завтра мы ждем выступления второго экипажа Российской Федерации. В соответствии с жеребьевкой мы попали в один заезд с китайской сборной и Узбекистаном. Завтра у нашей команды выступление экипажа Южного военного округа. Ну что ж, поболеем за Россию. Уже завтра, а пока давайте вернемся на трассу конкурса, севская сборная продолжает движение. Три мишени из пяти сумели поразить. Это да? две мишени номер 12 и одна мишень номер 9. Мишень имитирующий танк противника и ручной противотанковый гранатомет. С вертолетом не удалось справиться и не удалось справиться с одной 12-й мишенью. 24 минуты 25 секунд пока на, позади у сербской сборной. Пока хорошее время. Пока очень хорошее время. Борьба за лидерство, за выход в полуфинал. Будет в этом году очень яркой. Выходит из брода. И вновь кика мы видим имя супруги механика-водителя. Также еще раз я напомню, просила сербская сборная сказать о том, что ребята посвящают этот заезд своим любимым женам. И командир танка, в том числе и лейтенант Душан Синадинович освещает этот заезд своей супруге. Зовут ее Тина. Написали э, на броне имена своих жен. Ну, с противоположной стороны написано имя Тина, друзья мои. А танкисты могут только лишь показаться суровыми ребятами. На самом деле это тоже люди с добрыми, теплыми сердцами, которые очень любят своих жен, очень любят своих детей. Ну и вместе с тем Могут показать. Да, вот, друзья, и Тина, Мы видим надпись над танковой пушкой. Могут показать свой профессионализм здесь на танковом биатлоне. Немного остается совсем до завершения этого заезда. Будет финансировать сербская сборная. Проходит противотанковый ров. Белый флаг поднимает полевой арбитр. И считанные метры до финиша. Еще раз скажем спасибо танкистам. В этом заезде большие молодцы, все показали достойное выступление, достойный танковый биатлон первого дивизиона. Огромное спасибо всем, кто смотрел вместе с нами этот заезд на телеканале «Звезда», всем, кто здесь сегодня болеет за команды на полигоне «Алабина». Сегодня также состоится и следующий заезд. Это будет заезд второго дивизиона, в котором сойдутся Катар, Южная Осетия, Абхазия и Таджикистан. Вспомним еще раз сербскую сборную. Первый экипаж. Командир танка, старший лейтенант Душан Синадинович, наводчик-оператор младший сержант Миадрак Шиклер, механик-водитель, младший сержант Милаш Янкович. Браво. Сербия, Браво. Беларусь, браво, Азербайджан, и браво, Казахстан. Ну что же, еще раз всем спасибо огромное. С вами был комментатор танкового биатлона Николай Федоров. Берегите друг друга, любите друг друга и будьте счастливы. До новых встреч.